Команда «Вод» пионерской дружины имени Владимира Азалевского Вердомирского детского сада средней школы Свисловского района приступила к выполнению третьего задания по теме «Интерактивные игры». В декабре у ребят состоялась встреча на все 100 с песняк Татьяной, заместителем директора по учебно-воспитательной работе Вердомирского детского сада средней школы, на которой пионеры ознакомились с интерактивными играми. В процессе игры Татьяна Сергеевна показала, что взаимодействие детей во время группового задания не только сплачивает их, но и объединяет. А значит, они становятся командой. Это важное условие для успешного выполнения любого задания. Встреча увлекла ребят и заинтересовала общением во время игры. Тимуровцы команды Вот в течение месяца подбирали и разучивали интерактивные игры для своих младших товарищей и воспитанников дошкольной группы. Все играли с интересом и удовольствием, при этом сотрудничая и приобретая умение работать в группе и командах. С этими играми тимуровцы проводили минутки веселых затеев в детском саду и развлекали на переменах учащихся. Особенно понравились игры «Подарок Деда Мороза» «Найди пару, скучно нам сидеть». В рамках заседания любительского объединения «Современник» Информационного библиотечного центра Современники решили помочь Тимуровцам подготовить в путешествие игру для младших товарищей. При помощи мультфильмов, стихотворений и загадок пионеры вспоминали героев и сюжеты сказок. Сказки любят все, поэтому совместно с тимуровцами был проведен для учащейся начальной школы аукцион знатоков белорусских народных сказок с элементами интерактивных игр, на котором ребята отправились в увлекательное путешествие с любимыми героями сказок, а также сообща придумывая дальнейшее развитие сюжета. Преодолевая стеснительность и нерешительность, младшие товарищи учились формулировать свои мысли самостоятельно, вспоминая сюжет сказки, проявляя свою смекалку, эрудицию и сообразительность. Если вам хочется получить новые впечатления от игры, то Тимуровский отряд «Вот» готов с вами поиграть, подарив активное живое общение.